Всем привет, дорогие друзья! Что вообще творится на планете Земля? Да, вообще я уже привык вам показывать множество интересных объектов, да и вообще рассказывать. То замечают люди, то замечают военные, то что-то происходит не то, то людям пудрят мозги власти, то вообще что-то происходит страшно. Вы, конечно, наверное, не знаете, но по всему миру готовится какой-то к какой войне. Посмотрите, США только за один год накопила очень огромную армию. Китай и другие страны. Почему так люди стремятся к войне? Но есть одно «но». Говорят, что иноп... инопланетяне готовятся Вторжением. Но кто-то утверждал, что 2021 год будет самым опасным. И все люди, которые на планете живут, знали про это. Но потом их начали отвлекать от самого главного. Ну, понимаете, политика, там война. Ну, надо это людям? Конечно, нет. Но самое страшное, что происходит, вы не видите. Множество объектов, которые МКС замечала, видела своими глазами и даже множество зрителей, которые смотрели 4000 людей в онлайн-трансляции видели, как множество НЛО кораблей пролетают рядом с МКС. Да ладно, пролетают, вы не поверите, но еще страшно то, что второй необычный видеосюжет также МКС засняла уже на Луну, они летели. Как вы думаете, вы представляете, что произойдет, если Пришельцы нападут на землю. Но я вам кое-что еще расскажу. В пятьдесят седьмом году группа, которая находилась в зоне 51, когда создали эту базу, они сделали огромное открытие. 7 НЛО было сбито. А именно, 3 из них просто потерпели крушение, а 4 были сбиты одним России, а тремя США. И эти НЛО попали в руки вы знаете, кому. И не поверите, они разгадали огромную тайну. НЛО, вечный двигатель, необычное оружие находится у американцев. В восемьдесят третьем году очевидцы, которые проживали в Тюмене, в Хабаровске и даже, дорогие зрители, в Дальнем Востоке, видели своими глазами необычные треугольники. Не так давно раскрыли огромную тайну про НЛО. Чертежи, которые американцы своими руками, нечаянно можно сказать, секретность потеряли, отправили не туда. И множество людей увидели чертежи этого необычного треугольника. И те люди, которые видели своими глазами НЛО, думали, что это НЛО. На самом деле это было сделано людьми. Эти необычные треугольники были созданы одним немецким инженером, который еще разрабатывал в 1942 году. В тот день они были шокированы представить, что у них находится, можно сказать, новое оружие. В Хабаровске, в Тюмени, в Дальнем Востоке и даже были в других местах, даже и в Аргентине, множество очевидцев видели этот треугольник. Как его объяснить? Они назвали, что это необычный светящие такие моментами шарики. На самом деле, у людей, видев эти картины, множество странного и необычного они придумывают на ходу. Но тот день был правдивый. Множество тайн, которые скрываются на земле, они останутся на земле. Но как их не могли заметить радары? А все очень Просто. Эти необычные НЛО-тарелки, а именно треугольники, они вылетают с пункта А и улетают в космос, потом резко приземляются туда, куда им надо. И кто их заметит? Да никто их не заметит. Но тогда теперь была секретность. Но сейчас вы видите сами, что происходит. Две Луны, два Солнца, три Солнца. Несколько планет нашего, можно сказать, пространства окружают. Мы видим необычные видеосюжеты, которые происходят, необычные удары по Луне, взрывы, необычные моменты, как будто разлетаются на мелкие частицы. Но почему нам не показывать правдивость того, что происходит? Люди считают, что мы с вами живем в эпохе обмана и фейка, но на самом деле так и есть. Мы не можем видеть, что может у нас и... Пластмассовая земля, может у нас плоская земля, может у нас не круглая земля, может у нас наоборот все это идет. Но правдивость того, студенты одного американского, можно сказать, колледжа сделали эксперимент. Они отправили на воздушном шарике камеру, и вы не поверите, шарик долетел до купола земли. Это правда. И он просто-напросто врезался и не летел дальше. Остановился на высоте 12 тысяч метров. Как вы думаете, что на самом деле, может это не атмосфера нас закрывает, а купол? Никто не знает ответа, но после этого были сделаны еще одни эксперименты. Студентов приняли можно сказать, в суд они признали, что это фейк, они не летали, можно сказать, шарики их в космос, их напугали. Но один инженер 1957 -го года рождения создал ракету, и вы не поверите, все было ничего в Неваде, он его запустил. Что с ним произошло? У ракеты не открылись парашюты, и он погиб. Целенаправленно делают так, чтобы люди не летали в космос или не знали правду. Но почему так они делают? Мы видим с вами необычные видеосюжеты, хоть мы сами не видим НЛО. Я честно вам признаю, что я видел множество необычных объектов и НЛО, и яркие огни, и вспышки. И это не может быть таким странным, как будто людей обманывает что-то необычное. Или просто сдерживает тот момент, когда истина уже была рядом, уже на блюдце, и тут уже вам обрывают всю правдивость. Не знаю, как вы, но это все только начинает. Опасные розовые облака, страшные черные молнии. Бывают они, но почему люди видят, молчат? А я вам очень просто скажу, зачем знать то, что вы не знаете? Множество странных объектов по всему миру это только дает о себе знать. Люди просто-напросто верят телевизору и радио, но никогда не верят своим глазам. А когда они пытаются увидеть что-то странное, тут же им объясняют другие же ученые, что это голограмма, это биометрическое зрение, такое бывает. И все люди верят в это. А лапша все длиннее и километр может быть. Но кто же скажет правду вам про НЛО, про пришельцев, хоть раз покажите видео, где было сделано человеком про пришельца, где он его лично снял. Покажите им НЛО, который приземлился и потом улетел. Правильно, все видеосюжеты удаляют или засекречены специальными властями, которые никто никогда не узнает правду. А правда зависит от тех людей, которые могут до конца смерти нести эту брешь в своей душе. Не знаю, как вы, дорогие друзья, но такие моменты, которые мы видим с вами, происходят постоянно. Необычное явление ⁇ это не то, что нас защищает. Это необычное то, что скоро нас не будет защищать. Скорее всего, конец мира, может скоро и будет, но война набирает оборот. Постоянно люди готовятся к чему-то страшному, по телевизору показывают, как и пришельцы нападают на города, хоть это и фильм. Но что нас готовят и когда это начнется, думайте сами. Леса вымирают, реки высыхают, воздух становится грязнее. Кто виноват? Разве пришельцы?